с тем, что углекислый газ, растворяясь в воде, э, мигрируют сначала в водяной столб, в, мусток, в русло рек, в океаны, а потом уже мигрируют в мантию, э, образуют карбонаты, которые сказать, вот у нас в основном представлены такими а в процессе субдукции, то есть движении литосферных плит, карбонаты греются и углекислый газ выплевывается обратно через вулканическую деятельность. Такой очень медленный, но очень важный для глобального баланса углерода цикл. Вот. Значит, цикл этот примерно на три порядка менее интенсивен, чем темп добычи ископаемых углеводородов индустрии. То есть вот, баланс углерода был природный налажен вот, на одном уровне, а человечество в своем хозяйстве, в деятельности этот углерод так сказать, выкапывает и выбрасывает в климатическую систему, не возвращая назад, с темпами, которые на три порядка превышают конкурсов. А еще раз можно? Как он в почву попадает? Значит, Через дождь. То есть из атмосферы углекислый газ растворенный в воде попадает в почву. И вообще говоря, вот очень значимое количество углекислого газа растворено в океанской воде. И современные изменения углекислого газа во многом зависит и от режима баланса углерода между атмосферой и океаном. И вот как на температуру реагирует вот этот растворенный углерод, на самом деле сейчас известно достаточно плохо прогнозировать количество воерода сейчас достаточно сложно. Вот. Ну и собственно вот то, что, о чем я сейчас говорю, да, относится как раз к, к антропогенным миссиям, которые в нашем случае тоже очень сильно влияет на климатическую систему, как это как раз вот на сегодня будем и говорить. Вот. Ну и собственно говоря вот еще очень важный компонент не только на Земле, но и в общем на любой. Планеты обладающие обладающей климатической системой, это аэрозольная фаза, облака. Они очень важны не только потому, что осуществляют перенос воды, каких-то других конденсируемых летучных составляющих, но и тем, что за счет развитой поверхности аэрозоли играют гигантскую роль в переносе случаев. То есть очень небольшая масса вещества, находясь в аэрозольной фазе, способна очень серьезно повлиять на энергетический баланс планеты. Это такая вот, вот специфика. Но что касается значит, углекислого газа и его роли в парниковом эффекте для Земли. Значит, Углекислого газа есть вот в среднем ЭК-диапазоне две больших полосы 4,3 микрона и 15 микрона. Ну, те из вас, кто так или иначе связан с спектроскопией, хорошо, конечно, обе полосы знают. Вот, они тут немножечко, может, необычно в терминах коэффициентов поглощения изображены. Обычно их рисуют наоборот в виде коэффициентов пропускания. И э, здесь наложено на них вот несколько планковских кривых при э, различных температурах. Для чего я это сделал, картинку? чтобы было видно, что вот эта коротковолновая полоса, она очень сильно реагирует на саму температуру. По мере увеличения температуры, вклад вот этой вот полосы в парниковый эффект довольно резко растет. Но на самом деле, конечно, углекислый газ, несмотря на то, что он является основным драйвером парникового эффекта на Земле и его изменения, основным парниковым газом является, конечно же, но водяной пар помещается в атмосфере ровно в том количестве, в котором позволяет температура. Избыток обязательно сконденсируется сначала в облака, потом с осадками э, идет на поверхность. И э, в этом смысле э, вода сильный парниковый газ, но он ведомый. Вы не можете, управляя количеством водяного пара, управлять парниковым эффектом. А с помощью углекислого газа можете. И, конечно же, именно на углекислый газ сейчас обращают наибольшее внимание, когда пытаются как-то анализировать, прогнозировать эффект. Но вот эта диаграмма она как бы показывает относительный вклад различных газов в изменение температуры. Значит, это вот 63% это как раз углекислый газ, 18% метан, Н2О. Это достаточно значит, серьезный компонент. Ну и вот экзотика, значит, это типа ашфлора, штор и так далее. Тоже, как и странно, достаточно сильные парниковые газы. Но они, естественно, производные, и с ними особо ничего не сделаешь. А вот эти три компонента, они очень сильно зависят от антропогенных эмиссий. И э, если посмотреть на историческую картинку, э, на в недавнюю относительную историю, которая хорошо документирована, вы видите, что на протяжении последних двух тысяч лет э, тот же углекислый газ держался на уровне где-то 200 gpm с небольшими колебаниями, вот, и примерно два столетия назад начался вот такой вот катастрофический совершенно рост. Uh, и сейчас у нас эта картинка уже устарела, Значит, сейчас мы уже перевалили за 400, сейчас средняя концентрация выкислового газа — это 403 пп. Вот. Вообще, картинка выглядит довольно страшно, на самом деле, потому что, ну, видите, далее, вот та история, про которую там написаны книги, романы, там я хорошо знала. Это уже все после Рождества Христова. И здесь непонятно, не видно, чтобы эти кривые куда-то выходили уже, они просто как, торчат синтатические вертикальные. Если вообще время, то здесь ни о чем. Связано это как раз с тем, что антропогенная добыча изкопаемого углерода, мы выкачиваем нефть из-под земли, сжигаем продуктами сгорания водородов является, если это чистый процесс, это теперь, тот же самый СО2-юдивой пар. И дальше этот СО2 остается в климатической системе. Значит, ну, очевидный ответ, давайте сажать там больше деревьев, лесов. Значит, мы знаем, что за счет фотосинтеза да, зеленая масса, она перерабатывает углекислый газ и выделяет свобода кислорода. Угрузается углевая, углекислого газа меньше, дышать легче, кислорода больше. Вот. Но это все на самом деле обман, потому что э, любое дерево, сколько мы их посадили, э, оно рано или поздно либо погибнет, либо сгорит, либо сгниет. И в этих процессах она опять выплюнет тот же самый углекислый газ в атмосферу. То есть вот биосфера здесь, к сожалению, не является механизмом захоронения углерода. Биосфера это часть климатической системы в геохимическом смысле. И все, что попало в биосферу, в общем-то, остается в климатической системе. Захоронить обратно вот это в недра с помощью биосферы можно только с помощью двух механизмов. Это э, те же самые ракушечники, которые в карбонатах содержат большое количество углерода, и это то есть это всякие коралловые рифы там и так далее, и это торфяники. Вот. Но темп захоронения там, конечно, очень маленький. И проблема также в том, что в процессе глобального потепления, которое сейчас идет достаточно быстро, разрушается обе экосистемы. Разрушаются и вот эти коралловые острова, потому что повышается уровень воды в океане. И разрушаются торфяники просто в силу расширения человеческого хозяйства. Они осушаются, распахиваются. Вот то, что произошло там последние пять лет в Центральной России после пожаров 2010 года, это, ну, может быть, некий новый шаг, новый этап, может быть, торфяники, как вот такая массовая обширная экосистема, они будут возрождены. Но вот в России все-таки относительно богатая страна, не так зависима от сельского хозяйства, а в Африке, в Китае, в той же Амазонке, там эти торфяники, болото отчаяния совершенно сушает что-то на них выращивают. Вот. Но ну, вот эта картинка, она немножечко путанная, но она, в принципе, вот иллюстрирует то, что я сейчас сказал. Как бы. Вот этот довольно сложный круговорот углерода. Значит, что у нас тут есть? У нас есть зеленые растения, есть океан, в котором довольно много углекислого газа растворено, есть планктон океанический, который фотосинтезирует, поглощает углерод, значит есть people да есть. есть people вот а people значит у нас из этих самых из скважин добывает что-то, что это не, не только может быть нефть, это могут быть те же самые карбонаты, потому что, например, цементное производство, оно тоже обладает значимым, является значимым источником выброса в атмосферы. Ну, при гашении извести там, вот, выделяется э, целого. Для Ближнего Востока, кстати, это очень актуальная тема, потому что они все строятся, естественно, с э, цементных блочек печальный почти делают вот значит ну вот может быть вы не знаете но рогатый скот является значимым источником метана факт. вот ну и болота, конечно Болото тоже выделяют и всякие рисовые поля они тоже выделяют много метана вот ну и где-то тут внизу значит вот у нас есть магма те самые коренные осадочные породы, куда в виде карбоната все это очень-очень медленно дрейфует. Но это, повторюсь, процессы очень медленные по сравнению с вот этими процессами. И главное, что вот эти процессы они не обратили при нынешних технологиях. На вот. Но вот что мы можем сказать, понять? Как мы можем попытаться реконструировать, восстановить климат в прошлом? Потому что, все-таки, ну, наверное, не самый сейчас жаркий период в истории Земли. Бывало и пожарче, мы видим, что там в какие-то биологически ранние эпохи у нас этого углекислого газа было 400, аж 5000 пепьян. Вот, на порядок больше. но и, конечно, облик Земли был совершенно другой. Это вот эпоха динозавров, этих влажных хвощей лесов, вот этих из примитивных растений. И, конечно, никакой перспективы человеческой цивилизации выжить при таком климете. А, Кузнецов. СО2. Опять же, вот возвращаемся к этой картинке. Значит, тут же есть стрелочки не только наружу, вот есть стрелочки и вниз. У нас поглощаются растениями, растения образуют ископаемые, там каменный уголь, например, э, те же самые ракошечники, все это захоронено, считалось, долгое время, но про каменный уголь это известно, а про нефть долгое время считалось, что это тоже продукт как раз вот захоронения той очень обширные биоты, которые в эти э, очень теплые периоды существовали, Хотя сейчас есть альтернативная точка зрения, что у них на самом деле вообще никак не связаны с биосферой. Просто в процессе крейки, да, вот. Но это как бы давняя история. Здесь мы видим, что действительно колебания могут быть очень сильные. А, вот. а недавняя история вот эта. И очень четко видно, что содержание углекислого газа коррелирует с циклами оледенений. Вот эти ледниковые периоды, с, видите, тут порядка 100 тысяч лет период этих оледенений относительно недавний. то есть вот, совсем, самое последнее, последнее оледенение было просто на протяжении уже человеческой истории когда Америку заселили, да? Ну да, когда там. мама А мы сейчас вот здесь находимся с вами. Видите? И опять мы видим, что вот если на этом фоне то, что происходит сейчас, вроде бы не так страшно, хотя вот эта кривая уже была бы не кривой, а просто вертикальной такой линией, то вот на фоне циклов оледенения последних там, сотен тысяч лет, то, что сейчас происходит, это аномалия. Такого очень давно не было. И, в общем, совершенно не факт, что у природы есть какие-то механизмы как-то на это разумно вот Но если посмотреть на уже более так, зум сделает на близком, близком эту, то здесь мы что увидим? Значит, мы здесь увидим это у нас уже в температуре, в терминах температуры вариации, и мы видим, что на самом деле это вот очень небольшие величины. Видите, уже там 1-2 градуса Кельвина, и так далее. Но при этом, конечно, надо понимать, что это средняя температура по госпиталю, и локальные изменения температуры могут быть гораздо сильнее. Но ну, вот интересный факт, что вот этот максимум, называется оптимальная колоцейна, да, он как раз относится к датировке начала человеческой цивилизации по библейской хронологии. Вот. А если мы посмотрим на 20-е столетие, совсем на близкую эпоху, то мы видим следующее, что температурная аномалия, она вот там всего лишь полградуса составляет за 20-е столетие. Но это, повторюсь, средняя температура по госпиталю. Не так много физического смыслного. но, тем не менее, кое-что она отражает. Вот смотрите, значит, бурный индустриальный рост 30-х годов, дальше обрыв. Значит, что это такое? Это Вторая мировая. война. Значит, и связана она, эта аномалия не только с разрушением хозяйства на огромных территориях и с уменьшением экономической деятельности, но и с массовым пожаром, и, соответственно, очень большими разводными выбросами, которые снижают поток падающего на землю солнечного случая. Вот. Ну, а вот, собственно, парниковые газы, они достаточно долго не реагируют на это все, а потом, вот, начиная где-то опять с послевоенного периода, начинают довольно резко расти. Вот. Ну вот теперь посмотрим, что эти модели дадут, если мы их научим, так сказать, эти модели э, грамотно воспроизводить прошлое, которое мы можем реконструировать на основе каких-то э, палеонтологических, э, идеологических данных. Вот, Значит, э, посмотрим, э, что эти модели дадут нам будущее. Значит, это результаты моделирования. Модели уже достаточно старые, ей порядка 10 лет. Они непрерывно развиваются, совершенствуются. Это модель лаборатории геофизической гидродинамики, вот, здесь виден, которая показывает, как бы сначала начинается с не очень далекого прошлого и экстраполирует до конца текущего столетия, то, до 2100 года температурная аномалия. Значит, тут вот обратите внимание, что шкала ну, это картинка американская, шкала градусов градусах регит, поэтому значит, ну, чтобы получить нормальные градусы, надо просто пополам примерно поделить, и это будет э, правильный порядок величины. Вот. Видно, что э, вот эти температурные аномалии, изменение температуры, оно очень неравномерно распределено по земному шару, очень неравномерно меняется, вот. но приводит к концу столетия к достаточно серьезным последствиям. Вот смотрите, как это все будет выглядеть. Вот. Значит, это у меня проходит еще прошлый век. То есть прошлое на UDX воспроизводится с хорошей точностью, да, или как? Да, да, эти модели, естественно, настраиваются по прошлому. А потом уже экстраполируются в будущее. Но это уже наше с вами будущее. обратите внимание, что континенты относительно теплые, а вот здесь у нас возникает холодное пятно. Значит, откуда это холодное пятно? Останавливаются городских при глобальном потеплении останавливается гастрим, и вот эта вот э -э, теплая жизнь северной Европы за счет этого теплого течения она уже становится так, под вопросом. <соспорядок> Очень плохо в Африке, там и так жарко, и там, так сказать, тоже сильно теплее. Обратите внимание, что сильно теплее, например, весь Тибет. То есть в области экстремального климата, они больше подвержены изменениям, чем какие-то другие. Вообще все континенты тепляют, но особенно теплее, значит, Америка и особенно теплеет Россия и Китай. И вот северная вся Сибирь, значит, теплеет в среднем на 10 градусов. И это на самом деле серьезно, потому что она становится уже как бы тому, как может быть какое-то сельское хозяйство возможно и так далее и так далее в среднем в целом это для россии хорошо для европы это довольно грустно потому что там где-нибудь в Испании так жарко и будет еще на 10 градусов жарче это тоже в общем последствия а ледники только растают или нет Тут не совсем понятно. А, ну потому, что... <соспорядок> альп не остается в этой ситуации то есть на альпийских ледников вот. Ну и Гималайя, видимо, выживут все-таки, уж очень высокие, а на скорее всего... Нет, я имею в виду полярные Про полярные ледники там отдельное кино. Сейчас покажу, очень-очень вот. Ну вот, если значит, уже более тонкую настройку смотреть, то вот просто эта картинка дана здесь для того, чтобы вы понимали как тонко такие модели настраивают, вот видите здесь там порядка 1,1 градуса изменения температуры и вот различные значит, виды моделей основных базовых включают, прокручивают и дальше сравнивают с Вот все эти совокупности факторов включили, там и Это фотохимия, аэрозоли и так далее, и так далее, вот, и вот настраивают по наблюдению Вот, значит, примерно так выглядит сравнение. Оно не идеально, конечно, но тем не менее видно, что настройка происходит достаточно тщательно, и вот если говорить о совсем недавней эпохе, то здесь настройка просто очень хорошая. Так, а вот эти графики, что другие значат? Значит, это различные составляющие модели, различные блоки, которые включают в себя там разные химические компоненты и, и разные. А данные наблюдения, это вот какие можно? Значит, вот, раз... раньше собирались, это температура понятно? Ну, во-первых, это просто метеонаблюдение а? метеостанции, а в последние там, пару десятков лет от спутникового наблюдения. От спутникового наблюдения глобально уже достаточно давно. Ну, это как картографирование получается, да, спутники? Нет, почему? Спутники измеряют температуру, с помощью фориоспектрометров измеряется температурные профили, и таких спутников сейчас много. Погода на Земле мониторится постоянно и достаточно качественно. То есть понятно, то есть на Земле как бы мы в одной точке мира, а спутник, он как бы температуру как бы, более большой <съя> Нет, он дает просто глобальное покрытие. Но за какой-то период, естественно, он дает глобальное покрытие и трехмерную картину. То есть весь температурный профиль, а не только температура поверхности. Вот. А это вот, значит, э, обещанная картинка про... Значит, полярный дым. Значит, она начинается тоже из полувекологий номер вот, Тоже настраивается по мониторингу погодному. Вот видно, что тут довольно серьезные вариации с года в год. Это среднегодовое покрытие арктического дама. Вот. Ну и смотрите, что остается к концу текущего Это меняется уровень океана. Ну, на Примерно на метр, да. Я, метр, да. Метр. я знаю, что эти ледники, они же еще промышленно употребляют. Допустим, всякие Кока-Колы, они выкупают огромные льды, ну, потому что дело я, честно, я, но... я не думаю, что Кока-Кола способна там выпилить. Пушку, не, ну, тем не менее, все равно масштаб это, мне кажется, не нормальный. Как... Хотя, конечно, да, это хороший способ дистилляции воды. Вот. Но проблема в том, что вот вся наша территория здесь, да, она становится полностью судопурной, полностью доступной. И в общем, она очень плохо защищена. Это реальность. Вот как мы будем жить там, как будут жить ваши внуки, это не очень очевидно. На самом деле. И останется эта территория наша. Это очень, очень, очень большой вопрос. То есть на самом деле вот эти глобальные потепления, они не то, что, не тем страшны, что мы там. Привык летака будет немножечко по-другому, а тем, что полностью меняется э, вот, экосистемы и человеческие, и природные. А любые быстрые изменения, как вы понимаете, они приводят к тому, что преимущество получают самые агрессивные и примитивные. Что в природе, что в обществе, видите, общий, общий вот, вот это тоже довольно занятная картинка, значит, она по осадкам. Потому что может быть там теплее, но влажная, и тогда вроде все будет хорошо расти, а может быть будет тепло и засуха. Вот. И вот здесь, если его тоже, эту картинку прогнать, ну видите, да, что здесь образуется вот эта стационарная волна, которая цепляется за континенты, значит, южном полушарии стройка здесь вырисовывается отчетливо, северно менее отчетливо вот но и обратить внимание что вот северная сибирь где потепление там и влажность повышается а вот европа особенно южная она всем засушка вот. на самом деле это тоже все очень весело потому что если весь вот этот Ближний Восток разоренный войной побежит сюда, то это мало куда кажется. Это, это действительно вот такие тектонические сдвиги, которые очень-очень много что влияют. Вот. Ну, значит, мы поняли с вами, что если мы ничего делать не будем, то будет вдруг с нами. Вот. И что же все-таки можно попытаться здесь сделать? Вот. Ну, естественно, первое это надо попытаться в этом явлении разобраться. И первое, это, конечно, научиться тщательно измерять вот эти самые парниковые газы, газ, метан, голову и так далее что на эту тему сделано и как это делается. Ну, Самые очевидные методы, да, это если мы возьмем пробу воздуха и дальше на каком-нибудь хроматографе или там на мас-спектрометре мы измерим полностью химический состав. Точность то будет великолепная, огромная. Но правда, вот брать везде пробу, это дело такое достаточно затратное. Значит, пробу берут с самолетов и существуют такие специальные башни метров по 300 высотой, которые берут пробу не из приземного слоя, а из более-менее свободной атмосферы. Почему это важно? Потому что... Вот этот приземный слой. Здесь, как правило, значит, либо э, все загазовано там, транспортом и индустрией, если это населенное место, если это природная среда, то это э, зона, где идет активный вытащитель. Поэтому там данные будут состоять. Надо все-таки уйти куда-то на э, какую-то а, высоту. Но, конечно, все-таки вот методы инситу они затратные неудобные и дают только точные измерения. Глобальную картинку для сравнения с глобальной моделью тут не построишь. Поэтому, конечно, гораздо привлекательнее выглядят методы дистанционные, а дистанционные методы это в первую очередь, конечно, методы спектроскопические. Ну, СО2 и метан, к счастью, это молекулы очень хорошо наблюдаемые в прокрасном области спектра, и там, и там есть значимые колебания, которые хорошо видны. Собственно говоря, вот здесь, на этой картинке, изображен спектр солнечного излучения, прошедший через земную атмосферу. Вот у нас, значит, на полумихронном примерно пик. Вот, ну и дальше пошел такой вот спад, значит, это полоса водяного пара, 0,94 микрона, 1,38 тоже э, водяной пар. Э, а, не вот вот, вот 1.38, а это э, 1,19. 1.27 кислород, вот узенькая полосочка. Э, вот.. И, э, вот там, где относительно окна прозрачности, за пределами полос водяного пара, если присмотреться, то есть довольно значимые полосы углекислого газа. В вот районе двух микрон они просто очень сильные, Вот в районе полутора микрон у нас есть и метан, и CO2, и они все очень хорошо наблюдаются. уже в среднем и к диапазоне в районе 10 микрон есть хорошая полоса озона, там тоже есть СО2 и метан, естественно, но озон как правило все-таки наблюдает в ультрафиолете. Вот, поэтому спектроскопия нам здесь дает очень много возможностей, и методы спектроскопические применяются самые разнообразные, начиная от спектрометров, которые стоят на Земле и смотрят на Солнце, и заканчивая фурье которые стоят на космических аппаратах и на самолетах, и, э, так и лидаров, которые облучают атмосферу лазерным пучком и анализируют рассеянное излучение. То есть тут методов э, спектроскопических может быть применено много, но основная сложность в этой измерении, если мы будем говорить о измерении выписового газа, как самое сложное, для нетора, для исполнения то а, здесь а, основная сложность ⁇ это очень высокие требования к точности. То есть, вот эти самые 403 ппм, их надо измерять с точностью примерно в 1 ппм. Углекислый газ – это молекула химически стабильная. Фотохимически она не разваливается, и она, он достаточно равномерно перемешан. Поэтому, если мы хотим какие-то аномалии увидеть, эти аномалии будут на уровне нескольких ппм. Мерить надо с очень высокой точностью. Поэтому просто там какая-то 15-микронная полоса углекислого газа, она нам ничего здесь не даст, она так сказать, такая замытая будет, и высокой точности мы тут не получим. Кроме того, понятно, что если вы хотите измерять какую-то газовую составляющую в атмосфере, вы должны работать с ненасыщенными специальными особенностями, да, потому что зависимость э глубины особенности от в ненасыщенных гораздо больше. Вот. Ну а ненасыщенные co 2 много в атмосфере, и ненасыщенные полосы у нас как раз вот здесь, в ближнем экране, в районе полутора-двух э Но здесь, видите, полно воды. Поэтому, не разрешив отдельных вращательных линий, мы здесь с вами ничего не поймем. Если мы будем мерить, например, вот эти полосы в целом, мы там нахватаем очень много ледяного пара. И не сможем отличить поглощение углекислого газа от уплощения ледяного пара. И обязательно наоборот. Поэтому нужны приборы с очень высоким спектральным разрешением. Но очень высоким это значит там, порядка 20 тысяч и больше. И поэтому это, если говорить о наземных спектрометрах, это всегда фолье спектрометры. Если говорить о там, приборах авиационного и космического базирования, то это тоже достаточно так сказать, такие развитые, развитые, развитые, светосильные приборы высокого разрешения. Вот. Но если вы посмотрите на вот эту вот сетку, Видно, что она все-таки не очень уж плотна, и глобального покрытия она все-таки не обеспечивается. Ну, естественно, много станций в Калифорнии, кто бы удивлялся, много в Европе, много в Японии. А вся, так сказать, матушка Сибирь, она, видите, не покрыта. И, в общем, это, конечно, простор для исследователей, инноваторов, которые бы могли что-то предложить, чтобы покрыть всю Землю этой сетью, с тем, чтобы этот мониторинг был гораздо более тщательным и качественным. Ну и, в общем, сам себя не похвалишь, что никто не похвалит. смогу сказать, что вот наши ребята, они вполне в это дело сейчас впряглись и пытаются конкурировать. Собственно говоря, вот наш прямой конкурент — это так называемая PCPON, Total Carbon Core Monitor Network, одна из таких глобальных сетей, которая работает ну, с некоторыми стандартизованными приборами. Это Брюкеровские спектрометры, фриэ -спектрометры достаточно дорогие, требующие квалифицированного обслуживания. Это такие инструменты для значит, наблюдения за Солнцем. И вот наблюдая Солнце по спектру, где-то в полутора микронах по ненасыщенным полосам они дают вот примерно вот такой вот набор газов. Ну, мы видим здесь, значит, вот эту тройку ведущую парниковых газов, цело в качестве бонуса, воду, естественно, и дотижеванную воду, и что, который тоже как-то на фарниковые влияет. Но, опять же, вот плотность покрытия этой сети, она оставляет желать лучше, лучшего, и, опять же, Северная Евразия она данными совершенно не э, покрыта. Значит, что делается э, на спутниках? Э, есть два ведущих проекта. Значит, э, более э, по хронологии старый японский ГАСАД это значит, с Разрешение есть тут, значит, 0 ,27 обратного сантиметра. то есть это не очень высокое разрешение, но тоже, значит, в ближнем инфракрасном диапазоне. Вот и вот так называемое око, вот этим так чтобы получалось молекула цел 2 назван. Вот, этот спутник, конкретно, был э, потерян во время старта, и сейчас работает его клон, усовершенствованный ОГ-2. Вот, здесь оптическая схема, это шеле-спектрометр. Вам Олег Юрьевич, наверное, уже рассказывал, или обязательно будет рассказывать, что такое спектрометр э, Способ достичь высокого разрешения на дефракционной решетке. Таких способов на самом деле два. Либо вы делаете очень хорошую решетку с большим количеством штрихов, либо вы работаете в высоком порядке дифракции. Можете сделать и то, и другое одновременно. Здесь как раз, собственно, реализованы оба варианта, решетка большая, и видите, под каким большим углом блеска значит, на ней дифрагирует свет. Это значит, что здесь порядок дифракции высокий, но это по порядка десяти. Спектр принимается не на линейку, как обычно делается, а на матрицу. И с помощью либо светофильтров, либо второго дисперсионного элемента разворачивается порядка дифракции, чтобы они не перепутывались. Вот. Ну вот так выглядит компоновка этого прибора. Видите, достаточно серьезное такое изделие. Он очень очень инженерная разработка значит 21 тысяча но это самое разрешение вот. но в нашем отечестве значит успехи более скромные вот такой скромный ручной прибор тут по сравнению с линейкой отлетал на МКС где-то около шести семи лет назад вот туда есть значит это такой отработочный был прибор, он, конечно, не мог конкурировать там, не с Гасатовым с ОКО по э, точности измерения, хотя по спектральным характеристикам он на око очень похож. Это тоже шиле-спектрометр, с похожим спектральным разрешением, но, конечно, с гораздо меньшей цветосимой. Отношение сигнал шум у него хуже. Но тем не менее он получил вполне так сказать, э, разумное спектры. Вот они, вот и трусалочки, и спектры, и эти трусалочки, здесь спектры, вот линии метана да, очень хорошо видны. Э -э, вот, но э -э, прибор оказался, в общем-то, откровенно не конкурентоспособным. Надо признать, что все-таки вот, э -э, задешево в этот бизнес не войдешь. Бизнес очень серьезный. Э -э, вот для сравнения, значит, Коричневый разброс точек это дартные гасаты, а зеленые это данные русалки. Вот видно, что они просто кружекачественные силу шумов и систематических ошибок дают результат, который. Вот видно, что там проходя над различными какими-то географическими особенностями, над горами, над океаном, тут у нас значимо меняется углекислый газ, и метан меняется значительно. это в общем все, все достаточно хорошо видно. Вот. Но этот эксперимент он остался таким отработочным. Покрытие у него тоже было, в общем-то, оставляло желать лучшего, потому что орбита международной станции, она для мониторинга Земли совершенно не предназначена, она не берет широты выше 40 градусов практически. То есть это какие-то эпизодические такие орбиты. А вот ГАСАД он дал уже гораздо более живую картинку, видите? Практически по всем континентам было дано такое достаточно плотное покрытие. Ну что тут видно? Видно, что значит, у нас в Китае большие миссии, в центральной России в Московском регионе, естественно, в Европе. И вот обратите внимание, да, это значит Аравийский полуостров, это скорее всего сжигают попытные газы при нефтедобыче. А вот это, по всей видимости, жгут лес. Я бы был, Но в Северной а? Африке жгут лес, а? Ну, не в Северной, а это в Центральная Африка фактически. Это там уже как у Нигерия. Вот, это, тут, тут. вот Северная Африка. Тут как раз ничего нет. Тут синенькое все. А вот по южнее там уже все начинается красным. То есть это саванна, скорее всего, даже это не лес, а вот саванна. А что, что такое саванна? Саванна, ну это типа степь такая сухая. Mm -hmm. Вот такая африканская манштабная <связывая> типичная. Вот. Но тем не менее, конечно, все-таки вот, видно, что эта картинка, она много как бы, по ней, что можно сказать. Вот это как раз модель, которая учитывает макрорегиональные источники. Газа. Вот здесь как раз жгут леса в Амазонке, это американская индустрия, это европейская. Ну Видите, тут такими большими заплатками изображены эти источники. Вот примерно такое качество моделирования на данный момент и такое качество данных. Вот. Но это все было до позапрошлого года, пока не полетел ОК-2. Вот. И вот когда полетел ОК-2, жизнь изменилась просто совершенно африкально. Вот. Сейчас я вам покажу эту картину. А, сначала будет ряда. Значит, это, э, ну, после русалки, значит, следующая мифическая женщина у нас Дриада. Поэтому, соответственно, вот э, этим именем назван следующий эксперимент. Он пойдет там, э, должен уже, по идее, вот, в конце этого года быть запущен. Я не знаю, насколько он будет готов, не будет ли откладываться. Вот. Но это такой уже трехканальный серьезный прибор, где всем ошибки русалки были учтены. И, что очень важно, он уже не космонавт там, руками с ним работает, как с игрушкой, а он становится на внешней платформе, которая имеет возможность сканирования и как-то покрывать эту территорию. Вот. Но, во всяком случае, с этот газатом, этот это <связь> это опять НКС, да. Это научная программа российского сегмента МКС. То есть, как климатический эксперимент, он, конечно, э -э слаб, откровенно, потому что у него плохая орбита. Но вот МКС — это та платформа, которая у нас есть. и, Как знать, может быть, после успеха этого эксперимента на МКС у нас будет спутник, который будет уже специализирован на вот эти задачи. У нас стране, к сожалению, Климатической программы такой серьезной на федеральном уровне нет, поэтому получать отдельный спутник сейчас практически не решишь. У нас как-то стратегия стала такой же, как у американцев, было пошагово подходить. Ой, я боюсь, что основная стратегия нашего руководства, вот я виду тех людей, которые принимают решения, связанные раз, там, с изменением климата, стратегия такая, зачем что-то делать, когда американцы все публикуют. Можно прочитать, они все равно сделают лучше. Все такое, знаете, то есть это такая, знаете-то, как бы... ты... что пока, к же, да, да, да. пока, к сожалению, заминирует эту точку зрения. Вот. А вот, смотрите, это уже действительно новая жизнь. Вот это данные ОКО-2. Да? Это уже совершенно фантастическое покрытие сплошное. Высокое пространственное разрешение, но ну и, конечно, потрясающая точность. Вот эти оттенки цветов да, это всего лишь какие-то 15 км. Вот. Ну и тут да, очень хорошо видно, что значимым источником является Южный Китай индустриальный, э, Восточная Абгрели США. Э, вот это по всей видимости. Теплый подгреваемый газстримом океан отдает вот углерод. <свист> а, вот это точно уже, так сказать, э, волна. То есть это не то, что здесь локальные источники, а это э, такая атмосферная волна, хотя тут есть и локальные источники, здесь жгут амазонку, здесь тоже жгут тропические леса. Вот это что такое, я не знаю, почему в Индонезии значимый источник выслого газа. А, В Беринговом, Беринговом море, да, что-то тоже есть, но, видимо, это тоже вот обмен углеродом. Значит, вообще, вот такой мониторинг по поверхности океана, он сделан впервые. Вот Гасат этого не давал, он давал какие-то разрозненные картинки. И мы здесь видим, что океан это тоже на самом деле очень такой... Важный резервуар парниковых газов. Можно вопрос, что? Считается же, что океан уже собирает по чуть-чуть. Вот это можно как-то отследить. А что значит собирает? Собирает в себе СО2. А вот не факт, что забирает, может быть, отдает. Мы знаем, что в океане растворено, в океанской воде растворено углерода очень много. Если он весь выйдет в атмосферу, то это будет там, может быть, на порядок больше, чем сейчас. Вот. И он, как правило, не активен, потому что очень большая часть углерода она захоронена на больших глубинах. Но верхняя часть морской воды, которая чувствительна к потеплению, значит, понятно, чем больше температура, тем больше этот углерод, ну как углекислый, да, выходит. И здесь получается положительный обратный след. То есть из-за потепления значит, теплеет верхняя, верхний слой воды и отдает еще больше углеводы. Это такая вот, такой спусковой механизм. Может быть, он уже запущен, мы этого сейчас не знаем. Тут нужны очень тонкие измерения и более длительные временные ряды. Вот. Но вот это, значит, это запущено по запрошку году. Видите, вот такой качественный мониторинг он ведется на самом деле совсем, э, совсем недавно. Так а точ точность ppm ppm -а какая у -а. него? От ppm плюс минус. Ну вот смотри на цвета, Тут вот диапазон всей шкалы это 15 ppm. То есть я думаю, что один ppm они не будут удовлетворять. И за какой период он намерил? Ну это вот фактически две недели фактически это две недели. Так, так. Полтора а, нет, полтора месяца. Да. Первый вот. Но это типичная такая картина, орбита американская, полярная. Очень удобная для подобных измерений. Конечно, мы здесь не видим погоду. То есть, там, вот, то, что несет, несут ветры, синаптические структуры, мы этого здесь не видим. Вот. Но какие-то макрорегиональные источники, Здесь, у них как бы только одна карта опубликована, они не обновляют. Нет, конечно, обновляют. Это просто пример. Ну то есть как бы можно просто их сравнивать и понять, что, например, вот то, что там вот, посередине, то, что там какие-то большие концентрации, что правда какой то волна. Нет, конечно, конечно, это все делается, это все сравнивается с моделями. То есть вот так вот в лоб напрямую интерпретировать, это, конечно, будет ошибка. Ну да, там, не знаю, Китай, там, Европа, Америка, понятно. Но вот, вот, вот эти вещи, они э, не столь очевидны, и это, конечно, не вот. Э, вот Красота картинки этой да, состоит в том, что, э, видите, здесь существенно субпроцентная точность, то есть фактически тут весь диапазон этой картинки – это всего лишь 3% от абсолютной величины. Мы с вами привыкли, да, что если у нас там график экспериментальная теория на 3% отклоняется, но потом все выглядит все равно красиво. Вот. А здесь вот вся физика она сосредоточена на этих 3%. Вот. И это некий новый этап, новый вызов для систем дистанционного зондирования, мониторинга. И, безусловно, рано или поздно системы подобного качества они будут работать не только на Земле, но и на других планетах. Ну и все-таки вот, опять же, вопрос, есть ли там в профиле разница. Есть, вот... Значит, профиль здесь не оценивается. Вот э, Они говорят Эвришт. Значит, Эврич как раз вот по столбу. Ну, по столбу и по времени. Э, хотя, безусловно, тут есть некая модель вертикального структура атмосферы. Но надо помнить, что око не разрешает, вот в отличие от нашего прибора, он не разрешает спектральную линию. Он ее видит и может с очень высокой точностью оценить интеграцию. Вот. То есть это вопрос, к тому, куда это еще можно еще улучшить? В сторону. Ну, улучшить можно, во-первых, поставив много станций постоянно действующих и поставив их часто, потому что все-таки вот эта картинка, она делается в течение полутора месяцев, за которые погода уходит. Если мы научимся видеть погоду, это будет уже не другой вот, вот. и потом здесь остаются полярные области, не захвачены. Опять же по понятной причине здесь солнце. Вот, поэтому работает только на солнечном, на солнечной загрузке на, Америи, на очень важные. И конечно же важна массовость. Когда весь мониторинг делается одним уникальным прибором, это, как правило, не решение проблемы, а только держится. Вот Напоследок я приведу вам пример с озоном. Про озоновые дыры вы наверняка тоже сами что-то слышали, но вот где-то там в 70-80-х годах, даже еще в 90-х, было по этому поводу очень много, так сказать, крика, переживаний, там был в прессе и так далее. Потому что, ну, действительно, концентрация зоны в Ютубе полушарии она была существенно понижена, это связано с особенностями циркуляции атмосферной, и там просто перемешивания были слабые из-за отсутствия континента поэтому там, такие аномалии они более долгоживущие. И вот здесь, где-нибудь на мысе корм, у людей действительно очень редко подскочила онкология. Фиксировалось. Вот. Но благодаря тому, что был налажен массовый мониторинг озона, были вот, вот эти Добсеновские так называемые станции, это очень простенькие приборы, которые поставили фактически на каждую метеостанцию, сделали там тысячи, десятки тысяч. И проблема была осознана, понята, теоретики разобрались, там заключили международные соглашения, приняли меры, ограничили поставку фрионов в атмосферу. И сейчас этой проблемы больше можно сказать, что нет. А можно просто посмотреть, ну, вот мы померили там СО2, допустим, точную картину и дальнейшие действия? то есть также какие -то, Здесь гораздо менее очевидно. С углеродом гораздо сложнее, чем с азоном. Потому что вот с азоном, что было просто? Было понятно, что вот антропогенным его сказать, источником разрушения является, является фреол. Которые там, в аэродромоболомщиках были, с одной стороны, с другой стороны, они самое главное, это промышленные холодильники которые, естественно, все текут, газят, и эти фреоны выбрасывают в армансфору. Чиллер, И фреоны были запрещены, ну, как-то заменены на какие-то другие аналоги. С углеродом гораздо сложнее, потому что отказаться от углеводородного топлива, думаю, что в ближайшие десятилетия никто не сможет и не будет. Потом мы не знаем, вот действительно ли запущен ли вот этот механизм обратной связи с океанским углеродом. Мы сейчас можем прекратить, добавлять углерод в атмосферу, а из океана он будет именно Такие сценарии тоже, естественно, моделируются, прорабатываются. Вот что будет, если у нас углерода будет, углекислого газа будет значит, столько столько сейчас, или его мы его перестанем туда добавлять или мы там просто снизим темпы его поставки. Вот такие сценарии прорабатываются, они все так или иначе фиксируют глобальное потепление в течение хотя бы ближайшего столетия. То есть этот процесс очень инерционный, он уже запущен, тут ничего не сделаешь. Но э, хотя бы сделать грамотный прогноз, подготовиться и сделать какие-то шаги, пусть на далекое будущее, это сейчас абсолютно необходимо. И повторюсь, вот... Наша страна здесь просто в зоне очень серьезных рисков, с одной стороны, а с другой стороны некоторые изменения, они наоборот могут оказаться очень благоприятными для такой, так сказать, северной, северной вот. Поэтому проблема серьезная, ей безусловно надо заниматься, и люди ей занимаются, вот. ну, и Бог даст, когда-нибудь, так наше руководство, как, наверное, эти, дозреть, что, как эти работы финансируют. Вот. Ну, смотрите, я, в принципе, уложился чуть раньше. Давайте на этом тогда завершим. Вот. И в следующий раз я вам... Настолько бесконечная тема, что курсы физики планет очень сложно, что либо сказать, охватить. Вот. поэтому, ну, так я вот, решил, что мы ограничимся той тематикой, которая у нас центральная для других планет. А следующая лекция будет посвящена Луне, потому что Луна — это совершенно самостоятельный объект, достаточно интересный, сказать, хотя и без тело, но с достаточно интересной физикой, геологией, историей, ну, вот, ну, Если говорить о климате Земли, естественно, надо начинать с каких-то планетологических параметров теплового режима. Я напомню, что расстояние от Земли до Солнца — 150 миллионов километров, астрономическая единица. Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца — 30 км в секунду. А тут сразу же уходит замечательное соотношение. Понадлежащий Александр Михайлович Дехне был такой академик покойник, к сожалению, который как ты нам на лекции рассказал, что в году пи на 10-7 секунд. Вот, сами можете проверить это Ну и вот на таком расстоянии на квадратный метр земной поверхности падает примерно 1360 ватт потока солнечного излучения. Ну вот много это или мало. Смотрите, значит, если мы посчитаем эффективную температуру, которую мы с вами, считаем, граммой сигматурой четвертой потоком можно минус то, что отражается, по идее надо еще и на излучательную способность умножить, то это где-то получится примерно где-то 240-250 к. То есть, если бы температура на Земле соответствовала эффективной температуре, то есть не было то вода на Земле была бы постоянно в постоянно замерзшем состоянии. Четко надо понимать, что парниковый эффект для нас является абсолютно необходимым условием существования биосферы. Вот. Если говорить о системе циркуляции атмосферы, она типичная значит, волновая система, потому что, в отличие от Венеры, Земля вращается вокруг своей силы достаточно быстро. И Система циркуляции доминирует полное розби. радиус деформации розби он, как правило, существенно меньше, чем планета, это порядка тысяч километров. И получилось так, что система циркуляции на Земле она распадается на несколько меридиональных ячеек. Вот та самая ячейка Хенда, которая Джеймс Хедлер была открыта там, еще в XVIII столетии, она э, на самом деле локализована только вот в тропиках, там примерно ниже 30 градусов широты. Вот. Ну и если вы на карту посмотрите, вы увидите, что как раз в этой зоне э, расположен там, где нисходящий поток, в этой зоне расположены пустыни в ну, южном полушарии там нет почти ничего, но собственно вот Австралия, как раз север Австралии падает примерно на 30 градусов южной широты, а здесь у нас и Аравийский полуостров, и Сахара, и сказать, Мексика. Все вот эти вот пустынные районы, Восточный Китай, все пустынные районы, они попадают как раз на эту широтную полосу. Ну и удивительно, потому что там где у нас низкое поток воздушной массы, там у нас погода всегда ясная облачность не образуется, потому что за счет радиоматического разогрева воздушная масса весь маркензад испаряется в ней. И осадков там практически нет. Вот. Зато наоборот, вот на самом экваторе, там, где у нас восходящий поток, там осадков очень много, потому что в восходящем потоке идет массивное образование облачности. И здесь вот эти самые лично-селенные тропические леса в Центральной Африке и в Амазонке. Они расположены в этих широтах. Значит, в полярных широтах, где-то ну, выше, там, скажем, 70 градусов, укализована полярная ячейка так называемая. Она тоже достаточно регулярна, она хорошо заметна. И если вы там, отправитесь на поиск полуостров или на таймор, вы очень хорошо почувствуете вот эти самые ветры. А вот мы с вами живем в некой такой промежуточной зоне, где ячейка обратная. Вот обратите внимание, значит, здесь у нас циркуляция нормальная, здесь у нас циркуляция нормальная, а здесь у нас как бы циркуляция вроде бы в одну сторону, а здесь сверху в ту же самую сторону. Здесь какая-то особенность существует. То есть вот эта пироловская ячейка, она на самом деле не настоящая конвекционная ячейка. Она ячейка вынужденная, связана просто с необходимостью выполнения закона сохранения массы, с уравнением непрерывности. И если у нас вот вращается, условно говоря, вот такой валик воздушной массы здесь, вращается здесь, то как шестеренка зажатая между этими двумя валиками, вот эта перволовская ячейка, она... Как бы вращается в ту сторону, которая противоречит режиму разогрева и охлаждения воздушной массы, то есть это вынужденное движение. Оно, естественно, неустойчиво и, как таковой, вот этой ячейки мы здесь с вами не видим. Не случайно вот эти стрелочки, они здесь другим цветом указаны, они такие так сказать, слабенькие. И, Та погода, в которой мы с вами живем, это на самом деле вот не ячейка Хедли и не фараонская ячейка, а это волновые возмущения находятся ячейки, которые по амплитуде существенно превышают вот это среднее регулярное движение. То есть к этому надо относиться так, что если вы за много-много времени усредните вот это движение и усредните всю погоду, тогда вы увидите вот такую вот систему городальной циркуляции. Но само по себе вы ее не видите. Эти ветра по мере его практически сказать, невозможно. Вот. Но, надо сказать, что Земля не единственная планета, где меридиональные ячейки множественны. Но самый такой очевидный пример это, да, это планеты-гиганты, где зоны поясов вообще большое количество, там и доходит. Это как раз тот самый случай, когда при быстром вращении планеты при. достаточно крупной планете и большом радиусе кривизны, у нас вот это радиомальное движение распадается. Вот. Но мы с вами будем говорить именно о климате и циркуляции атмосферы. А на менее кроме атмосферы, есть еще океан. Это, так сказать, такие дебли, куда я просто хочу вдаваться, в принципе. В принципе, у океана циркуляция очень похожа на циркуляцию атмосферы. Там есть так называемая термохолидная циркуляция, которая Она похожа на ВЧП Хэджи на самом деле. И природа та же самая, это тоже глобальная конвекция. Но океан отличается атмосферой тем, что у океана очень нерегулярные граничные условия. Что значит сказать? Ну, океаническое дно и береговая линия это какая-то очень кривая так сказать, изрезанная поверхность. И поэтому. А на что это влияет? Это очень сильно влияет на циркуляцию. То есть ограниченные условия вообще влияют на любое <coughs> движение. И если у нас существует какой-то горный массив, то воздушная масса, обтекающая в горный массив, естественно, там как-то реагирует на него. Там, может, система волн образоваться но вы что, но если у нас э, вот эта масса в данном случае океанической воды циркулирующая, она еще и не покрывает всю сферу, а находится только в каких-то выделенных местах, где еще и дно обладает очень сложным рельефом. Э, на порядке величины меняется глубина, э, но это как бы равносильно тому, если бы у нас давление, например, на поверхности менялась на несколько порядков по Это была совсем другая система циркуляции. Вот океан, он циркулирует похожим образом, то есть это та же самая глобальная циркуляция, только с очень нерегулярными кривыми граничными условиями. Но то, что вода не сжимаема, это в общем принципиальная разница никакой не вносит, поскольку в первом приближении воздух атмосферный в глобальном масштабе он тоже не сжимаем. Вот. Но вот кроме системы циркуляции есть еще несколько очень важных компонентов. Это, конечно же, перенос излучения. И для Земли тут нет особых секретов. Земная атмосфера, она ну, проще, не проще и не сложнее, чем большинство планет. Атмосфера с точки зрения переноса излучения. Ну, пожалуй, вот самым главным отличием является наличие на огромного количества свободного кислорода, Вы знаете, что он биогенного происхождения у нас исключительно, вот, кислород влияет на перенос излучения, главным образом за счет очень сильного поглощения ультрафиолетового излучения. И сам кислород, и особенно его производная озон обладает очень мощной полосой где-то в районе 300 мм, 360 мм что, как вы знаете, опять же защищает земную биосферу от достаточно разрушительного воздействия солнечного ультрафиолета. Вот. Ну и кроме этого, значит, в климатической системе крутятся различные составляющие, которые переносятся воздушной массы, и протерпывают фазовые химические превращения. И вот здесь это значит, обозначено вот этими геохимическими циклами, куда входит в первую очередь, конечно, цикл воды, то есть гидрологический цикл, и множество других, из которых, ну вот, пожалуй, самый интересный, это цикл... Соров вызывает. Да